Привет! Сегодня 1 января, первый день в году. Вчера было 31 декабря, последний день в году. Поздравляю всех с Новым Годом! Желаю вам счастья, удачи, любви, здоровья, успехов в 2019 году. Символ Нового Года – свинья. Сейчас я вам покажу символ Нового года. По китайскому календарю символ Нового года – это свинья. Вот такая у меня красивая свинья.